Всем привет! Сегодня главный герой 10 сезона реалити-шоу «Холостяк», что на СТБ, Макс Михайлюк, поделился радостной новостью – он станет отцом. На своей странице в Инстаграм Холостяк опубликовал фотографии, на которых целует округлившийся животик возлюбленной, 25-летней модели Даши Хлестун. С каждым днем все ближе встреча с еще одной любовью моей жизни, написал будущий отец. О романе холостяка Макса Михалюка и Дарьи Христон стало известно летом 2020 года. Вскоре пара сообщила, что они стали жить вместе. Еще один холостяк Никита Добрынин. В этом году... Также ждет пополнение. Его жена Даша Квиткова беременна.